Окружность ⁇ это замкнутая плоская кривая, состоящая из всех точек плоскости, удаленных от данной точки О на данное расстояние. При этом точка О называется центром окружности. Расстояние от О до точки окружности называется ее радиусом. Заметим, что радиусом называется и сам этот отрезок, и его длина. Отрезок, соединяющий две точки окружности, называется хордой. Вообще отрезок, соединяющий две точки любой кривой, является хордой этой кривой. Хорда, проходящая через центр окружности, есть диаметр окружности. Фигура, ограниченная окружностью, называется кругом. Окружность и круг обладают многими поистине замечательными свойствами. В некотором смысле это самая симметричная линия и фигура. У окружности и круга есть центр, и бесконечно много осей симметрии.